С Днем влюбленных, дорогие друзья, я поздравляю вас! Влюбленность это трепетное чувство, это стремление к близким отношениям. Влюбленность, она романтична, так как наш Бог великий романтик, и мы уже очень на него похожи. А любовь. Это зрелость, это дружба, это понимание, это настоящая близость двух сердец. Так пусть же эта сладкая парочка станет воплощением влюбленности и любви, красоты и счастья пленительного Бога в вашей жизни.